Парни, хелл камин! Хелл камин, хелл камин. Хелл камин? Нет, камин. Каменный хелл? Нет, камин! Окай. Я пока буду так делать. Давай я сейчас, кстати, одену вот эту штучку. Сет на магию. Давай, в общем, поначалу, пока не все так тяжко, внизу хп собирать, лучше не будем, а Я говорю не собирать хп, я а там собирал только, когда было тяжко. Нет, я говорю, бери хп, когда тебе надо, я и Именно. Шпы. Но, а пока не совсем тяжко, не совсем надо. Ну <кх> хп не фул, лучше, думаю, человека У собирать. тебя там 200 хп явно набрать, потому что это плохо. Кстати, здесь может быть и 10. Ой, ой, ой, ой, ВПС, я не мой! Не парься, ВПС твой. Надфиу, смотри. <связывая> что маг, я вот то Я его просто сам меняю. У меня, у меня этот как его? Господи, нет, нет, нет. У меня просто один сет стоит в социалке, другой в актуалке. Ну и в общем, давайте дайте Да, отхил все-таки, ой-ой-ой Отхил все-таки не такой классный все У меня тонны поршена, так что не важно У поршен в кд минута На ману Давай, берешь Фак. Свой. Что брать-то? Отхилл сет Он вот так вот, я вот так вот отхилл сет емко Ай-яй-яй, тогда бежим Морнингвуд просто ж... бьет под посоль, которая Поэтому нужно авоидить просто. Просто, в принципе, avoid. И все. И... Давай черника зову. Назови. Зови. Назови. Ну Я тебя сделаю вот я, я возьму обочка в ручку. Чтобы просто тонна отждевала была. Ну блин, ну и что это? Это отхил. Он нам зато по и не скинул и просто хп дал еще по уже. А ну так-то да. Так, морнинг вот морнинг wood, морнинг wood, wood. Ты пердишь? Sí, а типа не такой. ФПС, ФПС, Охренеть. уклоняться при этом бить и при этом летать. Это круто. Да, да. Есть такое дело. Ой, хрень. Хренька. Так, пампкинг. Нет, это хренька. хочу. Я, короче, попробую нас отхилять и пока побей пампкинга. На ФПС. Не на самом деле сам FPS не проседает, а с Не, у меня просто FPS реально просел, когда там два. Не, моря тогда моря у меня вот когда на первом Морнинг Вуде, меня тоже FPS попросту просел. Давай еще червика. Да давай, червика. Я его буду потихоньку бить. Ты зачем ты бьешь его своим пудом? Чё? Зачем ты бьешь его с Потому что Сингер разрывается. А червяль дает нам как бы отхил от моего спела, нет? А, ну да, то есть, если он дольше, он mm -hmm. Ну да, И что-то делать. Почему он кинг? Почему он король помп вообще? Ну? No тупо вот oh, теперь уже uh, не очень зато можно просто прыгнуть вниз и отхиляться до фоу какой-то моё это это девятая волна сейчас да это -мо! моё И тут по низу уже просто хожу. Зачем? Мобы сами что по себе... Хили, да блин, мобы сами по себе бьют много. Ты, ты так много получаешь, куда пытаешься с... О, Десятая Десятое, она и новый червях. Может быть. Но у нас их всего три, да, было? О, как же хорошо, что медсестра прям... Идем да, надо. я тоже об этом подумал, это вообще круто. Только там они умер, убивают их. Когда сп сразу спавняешься, что для них так. все весело. Здорово, Азала. Я нажал Давай их на шлях. О нет. Только не умирай, только не умирай. <laughs> О, Все А, нет, все, все в порядке. Это эвент, который не кончается. Так. Блин. Ну, в общем, как бы. А червяк червяка ушел. Да, червяк ушел. И Червяков нет... больше нету. Нет? Здесь больше ни на кого. Почему используем не магик? А, нет, червяк остался. Мне там маленькая часть червяка плавает. Хоть ну, что-то. Хоть что это? Я не Вообще жестоко, да? Эй, вы, Лиса, Черыка, кучу сердец. Так, задницу, я переключаюсь на нормальный сет, потому что отхил вообще отстой. По крайней мере, ты не, не бьешь, там, того, кого я бью, так что неэффективно не бей ты мобов надо бить памкина и этих morning wood блин Пампкин здесь Пейнгинтон. Пампкин это тот кто про проводит нас по, по волну а мобы будут бесконечно исполняться пока волны не пройдутся конечно да моба это ты говорил волн я говорю может быть 15 кстати, твой сеттинг э, громкости нормальный стал? В смысле? Ну, ну, на прошлом видео, там что-то ты не доделал. Я две дорожки делаю, а вторую не чанки. А, Нормально. Гай. Все плохо, <смех> Мы не можем пройти эту волну, потому что пампкинг, например, Продолжают регенеть ХП, потому что ты бьешь не тех. На утром. Точнее, начевайся утро. Ну-ну. Ну, -ну. ну чё? Это хелп. А, <связь> <связь> <связь> <связь> а я тебе о чем говорю? Не, был 10 фол, как ты и говорил, был фол. А я тебе говорю. Господи, я тебе говорю, может 15, если ты не слышишь. Мне не радует вариант может 15. Ты получил что-нибудь? Что-нибудь на ПЗ. Блин, ну что-нибудь незнакомое в твоем инвентаре есть? У тебя такая способность Да есть незнакомые Блиндфолд Это было у тебя Что? Во-первых, blindfold, во-вторых, это у тебя было Не было Это ты выбил возле меня, когда я убил одного из слизников Это хрень, чтобы создать анг да, значит, ты говоришь, что это незнакомое. <связь> Рубашка. Короче, Спуки Вуд у тебя сколько? Кто? Спуки <связь> Вуд. <связь> <связь> Полка. Так, окей. Что-нибудь еще незнакомое видишь? Спуки <связь> ты. Это. это Pet? Это материя. Спуки. Spooky... Так. Дай-ка дай -дай мне глянуть что это. Это материя. А откуда я знаю, что это? что из него крафтится, например? Спуки Винг. А, спуки винг, господи. Окей, спуки Винг. Ну, он не очень. Так, дальше. А, что нибудь еще больше ничего ну рубашка еще рубашка ну, будто она, блин за этого кстати у меня 20, 26, вот вот 26 кусков этих а это рубашка Нет. короче спуки и говно это оно нужно для создания этого а, брони для петализма но при этом эту броню можно купить у этого Обычного чудика, но эта броня требует тонны, дай-ка мне этот, как и вам, дай-ка мне 300 вуд. ну или просто весь вуд, я не знаю, господи, я тут нахожусь, уйди в красной платью, Что? а это я не в красной а ты тоже не в красном платью. Все нормально. Давай. Сейчас я по с гидом. Который гай. Окей. Okay. Да, кстати, да. Это сам узнать его назвать его гидом, блин. Мерш Малоу. Мало? Ч за чушь? Ну, что за чушь этот спуки Армад? Ты не поймешь никогда смысла спуки армора Ну пойду тогда сделаю спуки армор, Ну красивый Дай мне штучку, я сделаю себе спуки армор Нет, я сделаю себе спуки армор Не правда не знаю, что он может Окей Как хочешь Он не делал Так, нахадут бар, чтобы скрафтить еще. А, стоп. А, ну, если он каждый 3, да. <къем> <къем> Нормально, а где Спуки Chest? А Спуки Чест стоит слишком много, он стоит 300, наверное. 200, 250 до 300. Итого 550 плюс 300 это 850 Да-да у тебя сколько? У меня 30. <клых> О, кстати, да, мне 30. Mm. Нет, ты нет. Бат? Чего? Зачем тебе отдавать? Mm, чтобы сделать силечер. <клых> нет, на самом деле, я тебе могу отдать, потому что я просто хотел траинуть местах все Прикольный такой, армию что там слишком дохрена, не забирай свой чес угу <звук> <звук> стоит дохрена кто? чес? чего денег? дерево так, быть синим не круто. блин, Классно выглядит, да? Так. <смех> Прикольно. Так, ам, раз, два, три, четыре, пять. Ага, только три, а не четыре. Прикольно, они разные еще. <смех> пвп просто не, не, не то, чтобы пвп, а просто включи пвп. Я хочу глянуть, будто они бить теперь или нет. Прикол, они тупые. Почему она не, не попадает в тебя, блин? Наконец-то. Тебе кто разрешил убивать меня? А раньше это на полупа было, было тут КД. Да? Попасть бы еще в тебя. Вот, два хита. Три! Два. А попал, попал в тебя дважды. Ну, хит, три. Господи, хит это попадание или удар? Вот, и есть, удар. Удар может быть низом. это можно завершать цикл? Мы не убили эту равночью. А давай притворись, что убили. С него падает несколько вещей после завершения. Мы его в принципе не убили. Мы на 4 мы и скажем, что убили. Эм, на 4 себе хп, на 4 себе эм, крутые инчанты и так далее. Без проблем. Эм, а вот. Что? Нет, на 4 итем, которые с него падают, и скажем, что убили. Нет, это, я не знаю, что из него падает, и так далее, так что я не могу согласиться с тобой на это. же странно, попадай. У тебя просто мелькание идет, и оно, э, как бы, интераптится твоим этим, мелькание само... самой брони. Хайатская броня. Угу. О, блин, еще один Трай. Какой-то ничего не даст, походу. Короче, эм, 4 тонну платины и так далее. Рефорджим да. все тринки на говно. И у тебя должен быть щит, Celestial Stone, какой-нибудь демидж, другой демидж и хаверборд. И ботинок у тебя не должно быть. У меня нет ботинок. Окей, я их -то снимаю тоже. Это я убираю. Это тоже убираю, это тоже убираю. Да кстати А, а читерить обязательно. Читерить что? А, Что-нибудь. А, чтобы иметь максимальный шанс на победу, да. Ну, просто а, ты сейчас полю чтобы что-то Да. Мне все равно, но ты это предложил, так что мне все равно. Я.. Я предложил сказать, что это все мы сделали все, что могли. Не насрать, понимаешь? Я все равно буду 4, потому что ты мне сказал это сделать. Фу, читер. Так, так. ну ты, кстати, у себя в мире эту хрень ухренял? <плес> нет, ее и не было еще тогда. А -а -а Давай пойдем на какой-нибудь сервер, там мы ну -а -а. запустим эту хрень. <с Lewis> Господи, нет. Ее нельзя будет запустить там, потому что говно сервы запрещает спавн предметы. Кишок тот же самый, он просто тебе не даст это сделать. Что за бред? <смех> а смысл тогда играть вообще, если нельзя ничего спавнуть? Я не знаю. Я реально не знаю. Смысл игры в спавль? Мы идем убивать. Да. Да. Мы убиваем. Да. Да. Все. Не, не ботинки за слишком большая цена. эти кинул шапку, которая не отображается. Нашел, ну, когда ее кидать. Нашел, когда заполнить говно, когда я тебе сказал, подожди. И ей говно. А, парик? Не-не, я говно, который не зумит. Не знаю, давай я кэндл поставлю. Да не надо! <с и с того <с все нормально. А может поставить Кенду? Если ты поставишь Кенду, я выпью Battle Potion. Давай. Я за. Я против. Не вынуждай мне делать того, чего я не хочу делать. Не, вдруг это будет круто слишком. И мы будем убивать столько, что будет слишком много отхил и так Мне кажется, это будет круто. Смотри на цифры, это же блин. Все эти вещи такое огромное значение имеют. Только мы дохли вещи семей звучение когда мы не дохнем да именно а мы сейчас дохнем, потому что прыгай не прыгай бьем, прыгай прыгай архива. прыгай прыгай Бьем этого чувачка а не отхил блин у меня тринкеты в другом месте вс у меня тринкеты на магию нету вс Рейвенс Блин, первое из прикольных предметов. Вызывает ворон, короче, который дамажит много. Ну вот, перед тебя все стало плохо. Ну, но бить меньше надо. Тогда не я буду виноват в твоих. Нет, действиях. ты лучше на, ты больше надо. Mm -hmm. Сказал мне справедливый судья. <coughs> да? Ну, видимо здесь 15 этих не в этот раз мы их убьем это без проблем ой ни хрена мы их не убьем Чего ты взял тупить меньше. Наверное. я могу будущее предвидеть я понимаю, что мы ни хрена их не убьем а, ходишь и твое будущее воплощу а, в реальность там да я что кто он делал Чё, вот, чё, почему ты от него не летаешь? Него надо, а я что к твоему От него надо, надо летать на, на приличном расстоянии по кругу. А я что к твоему делаю? мы уже в десятой волне. Что ты за Ты дохнешь. Что, что? Ты дохнешь, потому что вот что ты делаешь. Ты дохнешь. Спрашиваю, что ты делаешь? Я говорите, говорю тебе, ты, ты, ты дохнешь. Все? Я дохну из-за тебя. Все. Я не понимаю связи. Ну вот, все, сейчас мы просто начнем дохать. И они будут убивать сразу на рейсе. Я ни разу не умею, что. -то. Для твоих эм, тупых фантазий. Ну вообще как-то в прошлой войне, э, моп это дерево стал нарез, и все, ты резаешь и сразу дохнешь. Кстати, я уже выбил пред... два предмета новых, Staff и Stake Lounge, которые стреляют, видимо, стейками. Блин, грибной огонь, почему здесь все так плохо? Да, кстати, там огонь, это а вообще все не очень за него. 12 прошла. интересно, ничего по времени идут что ли или как? А, нет, вряд ли, вряд ли. Мы бы их прошли уже. Нет, точнее, мы бы прошли. Теперь два пампкинга. Хотя это будет не трудно, потому что у нас АОЕ. Ну, если не учитывая то, то, что я еще один купил. Деревья вырубить Да, вперед, девочек очень, не знаю, зачем тебе это дело но... Деревья очень жительные, они Нормальные деревья такого не делают, так что не знаю, какие там ты деревья куришь Эм, ну, все плохо, я отдохну. Я тоже. Потому что ты говно летает за мной с, со скоростью больше, чем у меня. А, я забыл, что у меня есть скейт. Постарайся не сдохнуть, пока я там. мне, задание, задание попроще. А, попроще По постарайся не умереть я иду могу что угодно делать ниже не сдохнешь да ты волен делать что угодно хоть летать там по кругу хоть делать что хочешь вообще именно я буду просто вы слышите хедлэс хс хормен хорсмен сдохни уже Отлично. Ну что-то выпало, а это всего лишь тайл. Интересно, хоть то Короче, когда кто-то из нас дохнет, волна резается. То есть волна откатывается и... То есть не кто-то из нас дохнет, а когда мы все дохнем, волна откатывается. Тогда не дохнем. Да, тогда не дохнем. так от, отлично отлично они а, отлично все плохо все плохо а, ну вот мне на решке убили сразу же Ам, я тоже струб скорее всего и лошадки и тень! Блин, если они будут мешать нам из дома уходить, то это все совсем плохо. Надо будет кровать поставить. Опс. Ты бы не, ты бы видел, какая здесь жопа. Здесь три пампкинга. И не все мешают мне вижу. Надо морнинг сносить сносить побыстрее. А я же тебе думаю, деревья рубить. А ты дохнешь? Ну что стоит приземлиться на землю и все. Почему я еще не сдох? Потому что я пытаюсь... Потому что все. не приземлился на землю. Я, я приземлился несколько все. раз. Но я пытаюсь просто не умереть, потому что мне... Господи. Здесь каждый мог мне вошёл. все Здесь куча ссадников, надо их убить На Pumpkin'е полное говно, они бесит уже. А знаешь, как ссадники бесит? Знаешь, как дерево бесит? А знаешь, как мы все бесит? это предпоследняя волна Садники даже в дом не могут проникнуть Что ты там говоришь про ссадников? Все, Я ничего не знаю, они в доме бегают Говорю, у себя. Че ну. -ну. ну, -ну? Все, мы не убьем. Я говорил, мы не убьем эту хрень. Она неубиваемая. А ты говорил. А, она и так мертвая. Просто надо надо переместить, например. Эм... Хотя нет, это долго слишком. Хотя, кстати, если как-нибудь заставить мне сестру жить и куда они не придут. Не, я вот тоже подумал, но это слишком долго строить дома. Мне кажется, по крайней надо паривать, А, мы еще, кстати, хп до конца не доделали. что да, 7 хп тебе надо, могут... чтобы помог. М -м -м -м. В чем-нибудь-то может, чем может поможет. почему чем-нибудь может поможет. Я думаю, стоит пока забить на это дело. Надо такой хук. Забить? Как раз ты такой да. говно хотел. Блин, мы уже почти прошли эту гребаную игру. Почти прошли. А вот теперь мы не можем. Почему? Потому что это невозможно. Люди. Люди это делали? Без проблем. Без проблем делают? Угу. Угу. Угу. Угу. без паушных убил эту штуку. В таком же составе как у нас. Это что-то мы делаем не так. Ну бим по -прочем. А может он что-то делал не так? Ни хрена yeah. набьет. бьет. Что? Стрейк ган. Точнее стейк... Steak... быстрый стейк Может, он просто чай напился из этой лисишки, вирусиски... как Нет. Ну, а друг нет. А, тебе нужен этот крюк, который ты хотел там как... Наверно. Да. Ну вот, ему хлам полно. Мне нужно Мне есть Еще один. Все, все всем бэбэ -бэ. и бэбэ -бэ -бэ. был нуб который не смог победить говно да и ну пошел спать кстати ночью серва. мы опять это дело откладываем потому что не нам и так да, бывает